Если анализировать эти матчи именно судейство в данных матчах, то доброжелательности, скажем, такой принципиальности к нашим командам в хорошем смысле слова я не увидел. Я видел, увидел ошибки, которые повлияли и на результат и удаление Черноморец, когда играл с французами. Поэтому я увидел в этих играх, что нас не хотели там видеть в большей степени, чем хотели. То есть обычно э, страны поддерживают в таких ситуациях, а здесь в стране показали, кто есть, кто и на каком месте. Европа, наш же в покое привыкает. Мы кушаем хорошо, ездим на хорошей машине, зачем нам, чтобы на Запорожцах нас тут били. Да. Пока равные условия, то есть страна спокойная. А зачем каждую игру, ну это нужно проблемы. То мы хотим с киевским «Динамо» играть, «Валенсия», то мы боимся то сборные едут, то не едут, а нет людей, как, нет человека, нет проблемы, нет команд, нет проблем. Тут просто оно получилось, что на, на весенней стадии, если бы это получилось осенью, это было бы на, на осенней стадии. То есть за счет еще того, что у нас есть вице-президент от нашей страны, то есть к нам не применяли, может, санкции, сохранили эти санкции, да, потому что у него есть любимый клуб, есть приоритеты страны и так далее. А, и тихонечко убрали, так красиво, технично как бы команды сами ушли, и поэтому никому нет претензий.